Меня зовут не Михаил Троицкий, а Сергей. Я не боюсь смерти и не боюсь того, что со мной может случиться, случится. Для меня это безразлично. Но я боюсь за судьбу своего народа. Мне страшно наблюдать за тем, как человек так уверенно, идет в погибель. Мне страшно наблюдать за тем, как люди находятся в больш... находясь в большой опасности, пребывают во сне. Мне страшно наблюдать за тем, что с нами делают наши власти, наши священники, наши учителя, наши врачи, наши начальники. для избежания того, что можно назвать смертью, настоящей смертью. Я предлагаю пожертвовать мной господа масоны, господа иудеи, евреи и многие другие. Если вы меня слышите, убейте выше меня, чтобы я пострадал, И мучился и отошел в мир иной. Но не трогайте моих людей, не трогайте этих людей. Они вам не принесли никакого зла и ничего плохого вам не сделали. Погубите меня, уничтожьте меня, мою душу предайте дьяволу. Будь я проклят! Но пусть мой народ живет во веки веков. Аминь.